Друзья, всем здравствуйте, с вами Терри. и у нас сегодня интервью с новым спикером. У нас сегодня в гостях Екатерина Харченко. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. И хочу вам рассказать о Екатерине, она практикующий тренер йоги. Психолог, автор системы Камла-Йога для женского здоровья, основатель офлайн-студии Камла-Йога. Более 10 лет практикует классическую йогу. Камла-йога это авторская система для женского здоровья, созданная 3 года назад. Детержение Екатерины – Жень, это более чем 1000 тренировок. Она инструктор йоги на женских ретритах и различных спортивно развивающих проектах. И организатор йога-ретрита, который состоялся в 2018 году на Кипре. Очень рада вас приветствовать. Давайте, наверное, начнем с моего любимого вопроса. Расскажите, пожалуйста, о вашей истории в Изибиле, как вы к нам присоединились. Вы знаете, с удовольствием расскажу. Меня пригласила моя любимая подруга, единомышленница. Мы с ней очень любим развиваться, учиться вместе, и вместе проводить женские мероприятия. И она узнала об этой площадке, сама начала видеокурсы изучать. Ей понравился Институт человека очень. И она прям заразила меня этой платформы обучающей. Я с удовольствием присоединилась, мне тоже очень много курсов нравится, и эмоциональный интеллект я прошла полностью, и по памяти курсы, ну, в общем, очень много меня здесь привлекает, и психология, и здоровый образ жизни, и работа с детками, в общем, кладе знаний. Да еще я узнала, что есть возможность самореализации как спикер, я тоже люблю не только учиться, но и учить других, потому что когда я э, обучаю кого-то, я больше познаю сама э, глубину того, чему я обучаю, да, и чему обучаю сама. А вот, поэтому очень рада быть с вами, благодарю. А мы рады, что вы с нами, это просто потрясающе, что вы не только еще делитесь своими знаниями, а сами изучаете материалы, которые есть, это действительно очень классно. Расскажите, а вот на каком этапе вашей жизни вы увлеклись йогой, как вам пришло сознание, что вы хотите тренером стать, И сейчас вот у вас уже центры даже ваши, ретриты организовывать, как это все началось? Началось это 13 лет назад, в первый раз я познакомилась с йогой, у меня был замечательнейший преподаватель, он был врач по профессии, и настолько он глубоко и с интересом, с энтузиазмом, с любовью рассказывал о йоге, что просто невозможно было не влюбиться в эту практику. Поначалу, конечно, все сдавалось с большим трудом, я понимаю сейчас учеников, которые приходят ко мне на занятия. Но со временем я увидела очень хороший результат в состоянии здоровья, эмоционального состояния. У меня наладилось мои вопросы с пониженным давлением, с... также по физическому общему состоянию были очень большие, хорошие, положительные результаты. Поэтому йога стала как образ моей жизни. Я уже без нее не могу ни дня. И инструктором я стала благодаря тоже своему учителю, что-то, наверное, рассмотрел как бы мне какой-то потенциал и пригласил на обучение и быть его помощником, помощником инструктора. Конечно же, я не могла не согласиться, и ä, прошла обучение, и ездили мы ä, к нашему учителю в, в рам в Чехии на обучение для инструкторов. Там я уже познакомилась с истоками того направления, которое я на тот момент практиковала. В общем, ну, это счастливые годы моей жизни, и всем рекомендую тоже эту практику. Очень интересно то, что вы сказали, что действительно еще состояние здоровья при практике йоги улучшается. Это у меня просто самой вот со спиной проблема, когда йога занималась, прямо сразу все так выравнивается, все так хорошо. А какие вообще бывают разновидности йоги и в чем специфика именно камла йоги? Угу. Ну, разновидности на самом деле сейчас очень много современных направлений. Мне, конечно, близка классическая йога, в основе которой самое главное правило – это химса не навредить себе и окружающим. Да? То есть это очень такая лояльная йога. Во-первых, она отличается от современных направлений тем, что она статична и только статична. То есть там нет абсолютно динамики, это полное погружение внутрь себя, в изучение своих внутренних процессов, своего дыхания. И в классической йоге мы всегда выбираем положение тела удобное для вас на данный момент. То есть все проходит в режиме постепенного расширения зоны комфорта через расслабление, через дыхание. Только тогда, когда наше тело может получить истинное удовольствие от практики, ей хочется еще продолжать и продолжать, когда нет насилия да, над телом. Конечно, у каждого человека абсолютно как сказать, свой ритм жизни и свой характер. Некоторые люди наоборот, стремятся к динамике, да, им больше нравится какая-то активная йога. Поэтому э, сказать, вот занимайтесь только классической йогой, другие направления, нет, этого я не могу сказать. Да, то есть каждый выбирает свое. Потом есть, э, конечно же, хатха-йога, которая уже получила авторитет среди э, других видов йоги. Из хатха-йоги пошли другие направления там, допустим, аштанга-йога, аштанга-йога, хатка-йога, она такая более интенсивная, хатка в переводе это интенсивность, и поэтому там основной акцент на асаны и на пранаяму, на дыхательную практику, а от нее уже пошло такое направление, как есть аштанга-йога, Аштанга в переводе санскрита — это восемь. Она восьмиступенческая, Восьмиступенчатая — это развитие гармоничной Личности через восемь ступеней, этапов, которые нужно пройти человеку, чтобы реализоваться как на духовном плане, так и на физическом плане, на всех остальных. Вот. Также сейчас популярная кундалини-йога. Как по мне, так она тоже довольно-таки интенсивная, и даже я слышала, что она была создана для воинов, для того, чтобы убрать какой-либо страх. Вот действительно, когда позанимаешься кундалини-йогой, особенно с утра, такое ощущение, что море по колено, можно перевернуть горы, и абсолютно отсутствует какой-либо страх. Хотя основное направление ее это поднятие кундалини, энергии вот этой божественной да, энергии любви по с нижних чакр к высшим, то есть от, начиная от корневой маладхары до седьмой чакры свадхистаны то есть когда весь путь вот этот проходит энергия вот также есть такая хорошая тоже йога, которая я считаю, ее очень достойной, это Айгара. Там идет акцент на то, чтобы правильно выстроить свое тело. Она тоже очень такая статичная, правильная. Там используются разные инструменты, кирпичики, подушки, одеяла, для того, чтобы выстроить в пространстве правильно свое тело. Это что касается других направлений. Конечно, много-много всяких современных, там и бикрам йога горячая, и флай йога. И тут я не смогу даже сейчас в эфире все это перечислить и описать. Что касается именно направления камла йога, то оно отличается от других, во-первых, тем, что оно создано эксклюзивно для женщин. И основной ее фишка является то, что она построена на лунном цикле и на месячном цикле женщины. Первое, то есть ни для кого не секрет, что Луна, особенно на женщину, имеет очень большое влияние. Да, если посмотреть, как Луна влияет на природу, отливы, приливы воды и остальные процессы, то э, вольно-невольно... Понимаю, что ее цикл влияет и на наш организм. Поэтому есть и циклы, когда лучше, допустим, выполнять какие-то динамичные практики. Есть цикл, когда лучше делать растяжку, либо делать какое-то очищение организма. Золотым циклом свежу, всегда свяжу я на Тех. за месячным же я прошу следить женщин каждый знает когда у них начинается цикл когда заканчивается тоже в разные промежутки цикла есть определенные нагрузки допустим середина цикла там больше динамики каких-то кардио нагрузок начало цикла конец цикла там больше растяжка спокойная плавная вот. Камла-йога, она очень такая лайтовая, нежная, женственная. Там мы развиваем все свои женские качества. Это и огонь, страсть, это какая-то легкость, игривость, ветра, стихии ветра. Это эстетичность земли, спокойствие земли а также гибкость, сексуальность, плавность, нежность, воды. То есть все стихии мы привлекаем в свою практику. Также у нас есть йога для лица, так как женщины очень следят за своим внешним видом, а лицо невозможно омолодить, если же у нас плохая осанка, у нас все взаимосвязано с телом, поэтому... Мы прорабатываем наше тело, можно сказать, от кончиков пальцев ног до макушки головы. И меня радует очень то, что что Есть уже определенные результаты у женщин, кто-то открыл даже свою женственность для того, что уже стал почти мамой, <laughs> есть такие. есть те, которые делали какие-то УЗИ там, и снимки чакральной системы до и после занятий, и есть очень хорошие результаты по открытию нижних чакр. И э, в камло йоге выдержки основных таких асан из классической йоги, э, которые больше подходят женщинам. Э, ну, как кошечка-маджи, допустим, либо випаримик каранамудра, ну, какие-то вот такие женские, плавные, э, с изгибами. Э, много очень я добавляю женских практик. И э, еще такая фишка — это... Визуальные медитации. Мы на разные темы проводим медитации. Это и работа с родом, открытие своего женского потенциала, поднятие женской энергии. Но тот курс, который я предоставила для Изи на площадку, разместила, он уже, кстати, есть. Можно уже заходить, пользоваться. Он э, и не разделяется на гендерность, то есть есть там э, э, асаны, которые подходят и женщинам, и мужчинам абсолютно разного возраста, э, поэтому можно смело всем э, заходить, заниматься э, и добро пожаловать. Вы сейчас прямо ответили на часть вопросов, часть, да. которая была у меня, это касательно кому подходит курс и кому рекомендуется. Но теперь понятно, да. что он подходит всем. И у нас еще писал в чат Юрий Головин. Он как раз спрашивал, если у мужчины проблемы с спиной, можно ли пользоваться вашим курсом? Как мы теперь понимаем, что Юрий, да, зеленый свет вам. И еще от Юрия был вопрос в момент обострения и болях пене можно ли заниматься йогой да я вот только хотела сказать перед вашим вот этим вопросом перед вопросом юрия благодарю, благодарю Юрия за этот вопрос он очень важен конечно же перед тем как заниматься любой практикой любым видом спорта лечебная гимнастика либо йогой я рекомендую пройти обследование у, у врача это естественно Почему? Потому что у нас, допустим, боли могут быть в одной части спины, а корень этих болей может быть совершенно в другом месте. То есть у нас тело так устроено, что не всегда у нас симптом находится там, где есть какое-то обострение. Вот, поэтому очень важно действительно понимать, какая именно проблема да, со спиной потом в период обострения, конечно же, нельзя заниматься, нужно подождать, пока это обострение уйдет. То есть можно заниматься, если у вас нет каких-то острых болей. Что касается то же самое на занятиях, если же вы чувствуете, что в той или иной осане у вас появляется резкая боль, это сразу стоп, да? это сразу нельзя, потому... Потому что сразу надо обратиться к инструктору, можно договориться так, что я какой-то чат организую, можно будет задавать вопросы в чат, может быть, даже в Телеграме. Мы уже с модераторами обсудим этот вопрос. Во-первых, ну. Во хочу сказать, что очень много приятных комментариев, очень вас хвалят, люди уже есть, которые с вами занимались и руководитель школы Сигуна боевых искусств пишет, что с вами сотрудничает и охарактеризовывает вас как опытного и знающего инструктора. Очень приятно с вами общаться, что вы к нам присоединились. Был еще вопрос, с какого возраста можно заниматься вашим курсом? Mm -hmm. а, ну, скорее всего, с осознанного возраста. Понятно, что... Детки тоже занимаются. Я не скажу, что это йога, да, это просто зарядка. Есть упражнения, которые подходят с любого возраста. Например, вот на велосипед когда мы просто несинхронные движения выполняем ногами, когда просто едем на велосипеде. Да, то это развивает обоих полушариях головного мозга. И такое упражнение можно делать даже детям. Вот. Но дело в том, что дети они очень непосечивые, для них нужно все в игровой форме преподносить, более динамично. Моя йога, она очень такая спокойная, лояльная, И даже моей дочке 15 лет, она просто такая очень энергичная, ей скучно просто, ну, там... Задерживаться в той или иной асане на долгое время, медленно все выполнять. Поэтому это зависит от осознанности ребенка, от темперамента. То есть тут очень индивидуально. Да? Просто стоит попробовать, может ребенку в 7 лет подойти по темпераменту, это йога, и она будет с удовольствием заниматься, а может там и, и в 20 лет, и в 30 лет уже взрослая женщина, либо взрослый мужчина э, ну, выбрать себе другое какое-то направление, то есть это сугубо индивидуально. Замечательно. Вот для многих людей, вот, как и для вас в том числе, йога – это стиль жизни. Как Вы считаете, чтобы вот, добиться качественных вот, улучшений, да, то это должно в комплексе работать? То есть, есть ли у Вас рекомендации по питанию, а, там, по медитациям, по образу жизни, чтобы эффект был сильнее всего? Ну, конечно, общие рекомендации я могу дать какие-то. Понятно, что ко всему нужно подходить именно индивидуально, особенно к питанию. Потому что это зависит от многих факторов, таких как в какой среде человек живет. Это город, либо это поселок где-то на природе. Второй, какой образ жизни он ведет, да, как он активен, плюс какие-то состояния его здоровья. Вот поэтому, что касается питания, тут такое... Ну, общая, общая рекомендация – это не переедать. Перед каждым приемом пищи желательно выпивать стакан воды. Во-первых, для того, чтобы после еды не хотелось пить, да, чтобы мы те, ту флору, которая, и те жидкости, которые вырабатываются для переваривания пищи, чтобы мы их не разводили, и еда переваривалась хорошо. Плюс еще, конечно же, нужно стремиться к раздельному питанию, не всегда это всем подходит, но э, э, рекомендация такая есть. Плюс, э, конечно же, хорошо раньше ложиться спать э, и раньше просыпаться приблизительно там с 10 до 12 часов вечера лучше всего отдыхает организм и просыпаться лучше ближе к рассвету. По... Физическим упражнением я бы рекомендовала заниматься каждый день. Но тут тоже, если у вас вообще не было до этого никакой физической нагрузки, то есть у меня женщины, которые занимаются два раза в неделю, и у них уже там через три месяца были очень хорошие результаты. Есть люди, которые три раза в неделю занимаются, и им мало. Да? То есть тут уже нужно по себе смотреть, но обязательно хоть какую-то практику, допустим, там, Сурья на Намаскар, приветствие Солнцу, хотя бы освоить какую-то Виньясану. Виньясана — это комплекс упражнений, комплекс асан, который выполняется последовательно друг за другом с сопровождением дыхания. Какой-то вот комплекс выучить для себя, либо есть там, 5 тибетских чаш. Ну, в интернете масса информации. Если люди уже есть на платформе SDV, пусть заходят, выбирают какие-то упражнения, которые с моего курса им подходят. И практикуют каждый день. Хотя бы начинать с малого, там, хотя бы там, с пятиминутной практики. все увеличивать и увеличивать. Скажите, а что необходимо приобрести для вот занятий? Если мы говорим о курсе, который вы уже разместили, нужно ли какая то дополнительное там, оборудование? Или что нужно, чтобы ну, Лично для моего курса нужно приобрести мат, каримат для йоги можно так в интернете прописать, туристические коврики не подходят, потому что они по структуре не такие, они более скользкие, структура должна быть ПВХ коврика, чтобы такая прорезиновая была основа, чтобы была цепкость и для рук, и для ног, плюс хорошо приобрести, сейчас носки продаются с прорезиновой тоже основой, такие шипованные, которые хорошее сцепление дают коврику. Потому что есть такие асаны там, перевернутые, допустим, в которых, если нет сцепления, просто они могут быть опасны, руки, ноги разъезжаются в разные стороны. Йога она любит правильную геометрию тела, да, что правильные линии. Вот. И чем правильное тело располагаешь, вот, тем лучше результат будет. Супер. А скажите, сколько в вашем курсе уже занятий и что зрителям можно ожидать после их прохождения? Угу. В этом курсе у меня 5 занятий ⁇ Камлайога для спины ⁇ Там есть асаны для... Тела, есть дыхательные практики и я добавила еще расслабляющие медитации, так как боли в спине они бывают и психосоматического характера, поэтому очень важно расслабить нервную систему хорошо, хорошо расслабить свое тело, расслабить мышцы. Там есть асаны на растяжку, есть асаны на укрепление мышечного корсета. Потому что когда только люди занимаются, очень важно, чтобы они сначала создали такую некую защиту для своего позвоночника за счет укрепления мышц да? И учились расслабляться. Потому что люди в повседневной жизни очень напряжены из каких-то нервных стрессов. У них сковывается все тело. Поэтому очень важно расслабление. Супер. То есть это упражнение, которое можно, в принципе, комбинировать, да? Когда хочется расслабиться, ты всегда можешь включить именно этот урок, который тебе необходим, и расслабляться, да? Да, да. Там я рекомендую просмотреть все пять уроков, потому что там во всех пяти уроках разные абсолютно упражнения. И, честно говоря, мои любимые... Самое аж в пятом, <смех> потому что да, как-то не знаю так получилось потоки да. работы, да, что на десерт я оставила самые такие хорошие упражнения, которые больше всего помогают укрепить мышечный корсет. Поэтому пусть просмотрят все пять уроков, выберу для себя любимые. Там, принципе, полноценное занятие занятия по часу 20 минут, вот. и кто начинает, только можно там даже найти какую-то практику на 10 минут и потихонечку увеличивать и работать в том темпе, в котором нравится. Екатерина, спасибо вам огромное, очень интересно, спасибо за замечательный курс, которым вы с нами поделились, все безумно рады вас видеть, очень приятные комментарии для вас в чате. Спасибо большое, очень рада, что вы с нами, и хорошего, хорошего вам дня, до скорых встреч. Я вас тоже благодарю, благодарю зрителей, благодарю всех за отзывы, очень рада была знакомству, посылаю вам прекрасного дня. До свидания. До свидания. Спасибо.